Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский, и это второе видео, посвященное по кадровой анимации двухмерной графики в библиотеке Qt. В первом видео мы создали вот такое вот приложение, где у нас имеются анимированные графические объекты в виде кружочков разной, разного цвета, которые падают сверху вниз. Единственное, что мы можем с ними сделать, это щелкнуть мышкой и удалить конкретный кружочек. Как же я хочу доработать вот эту недоигру. Я хочу представить, что это у нас не просто шарики, а что это у нас астероиды, которые летят в космосе, или мы летим относительно них. И добавить еще один графический элемент, которым бы мы управляли при помощи клавиатуры. А будет это космический корабль, который, собственно, и летит среди этих астероидов. Давайте для начала Заменим кружки изображениями астероида. Соответствующие картинки у меня лежат в папке images проекта. И необходимо переработать класс Falling Circle. Теперь это у нас не падающие кружки, а астероиды. Поэтому давайте переназовем класс. Я его назову Asteroid. Так, и унаследован он тебе будет не от класса QGraphicsEllipseItem, который позволяет рисовать эллипсы или круги, а от класса QGraphicsPixMapItem, о котором я упоминал, но который мы до сих пор не использовали. Этот класс позволяет создавать графические элементы на основе как раз картинок. Итак, я использую опять автозамену. Здесь мне ее не нужно заменять. Делаю замену. И единственное, что нужно доработать, это э, метод конструктора. Эти три строчки теперь нам не нужны, потому что цвет мы не устанавливаем. Так же, как и геометрию э, эллипса. Э, а необходимо указать... Э, картинку, на основе которой будет создан графический элемент. Для этого я создам новый ресурсный файл. Назову его images. Здесь я не буду подробно останавливаться, потому что уже есть видео, которое этому посвящено. Я просто создаю префикс пустой, добавляю файлы из папки images, и все. По сути, ресурсный файл с этими вот файлами готов. А теперь, чтобы обратиться к этому файлу Asteroid.png, нужно указать путь в конструкторе класса QPixMap. Так, методом setPixMap я устанавливаю картинку Q xmap и в конструкторе указываю путь, поскольку это путь к ресурсному файлу, то вначале я пишу двоеточие, только потом images asteroid PNG. и теперь вместо размера кружка, который теперь не имеет смысла, мы должны использовать Ширину картинки получает доступ К объекту картинки И вызываем этот Width ширина. Давайте попробуем запустить посмотри, Посмотрим Как изменился, Изменилось приложение И мы видим, что действительно Вместо кружков теперь Падают вот такие вот графические объекты Напоминающие Астероиды Замечательно, теперь осталось создать класс э, космического корабля. Так, переходим в файл uh, MainWidgetH, и здесь же я создаю класс uh, space ship. public Наследую его от того же QGraphics uh, PixMapItem Создаю конструктор SpaceShip Сюда я хочу передать uh, ширину сцены Scene uh, Height Переходим в файл реализации. Вызываем конструктор родительского класса куб с параметром, с аргументом 0 вместо родительского элемента. И здесь я опять же методом setPixMap указываю картинку pixmap Двоеточие, images, uh, space, ship, png. И осталось спозиционировать, изменить, uh, сдвинуть систему координат элемента корабль методом setPose. По x я менять положение не хочу. А по игроку как раз возьму scene-height, высоту сцены. Но я должен вычесть высоту изображения, иначе корабль окажется за пределами прямоугольника сцены. Поэтому опять же, pix-map-height. Теперь я создам... объект корабля и добавлю его add через метод add item new space shape hide отлично посмотрим что получилось Да, действительно, в самом низу сцены у нас появился вот такой вот симпатичный космический корабль. Теперь попробуем создать, реализовать управление этим кораблем. Управление будет только в оси X. И управлять мы будем стрелками влево-вправо. Клавиатура. Так, для этого нужно реализовать несколько виртуальных методов. Во-первых, advance, потому что у нас будет анимация и, во-вторых, KeyPressEvent pre и key release event, То есть, события нажатия э, на кнопку и отпускание клавиши. Так, И сразу же создам Член класса аналогично астероиду, только теперь у нас будет перемещение по оси X, поэтому я назову X speed. Изначально она будет равняться скорость нулю. Теперь переходим к файл реализации. Анимация у нас будет очень простая, аналогичная, опять же, астероиду. фазе единица вызываем этот move moveby по x, x speed по игроку смещений нету теперь давайте во-первых добавим класс q key event события клавиатуры в Подключим. Так, и теперь мы сможем обратиться к switch. switch. К.. Методу key, который возвращает код. Uh, клавиша которая была нажата Итак, нас интересует клавиша cute uh, key left стрелка uh, да, в влево и case cute key right Стрелка вправо. Break. Так. Отлично. Итак, в случае, если у нас нажимается клавиша стрелка влево, корабль должен получить отрицательную скорость по оси Х. Поэтому я пишу Давайте тоже видим константу. Uh, define space ship speed. Будет равняться term. Так. Итак, если нажата клавиша стрелка влево, то скорость x speed равняется минус Spaceship speed. В случае, если нажата стрелка вправо, скорость положительная. Теперь приблизительно то же самое мы делаем и при событии отпускания клавиши. В этом случае, вне зависимости от того, какая стрелка была нажата, скорость должна быть установлена в ноль чтобы корабль э, остановился. Так. И я сейчас запущу, но сразу скажу, что у нас не получится управлять космическим кораблем. Вот я сейчас нажимаю на стрелки, но ничего не происходит. А дело в том, что э, для того, чтобы обработчики событий клавиатуры регистрировали события, элемент графический должен иметь фокус. Сейчас ни один из графических элементов фокус иметь не может. Необходимо установить это свойство. Итак, я иду опять в конструктор корабля и вызываем метод setFlag. И обращаюсь к классу а, qGraphicsItem. И здесь есть константа itemIsFocusAble. То есть элемент может получить фокус. И вторым методом этот фокус выставляю. Для этого элемента Set Focus. Запускаю положение снова. И теперь мы видим, что космический корабль теперь управляем. Он летает, облетает. Астероиды осталось несколько деталей. Первая деталь связана с тем, что если я сейчас щелкну по какой-то по любому месту сцены и попробую снова управлять кораблем, то теперь это у меня не получается, потому что элемент корабля потерял фокус. Если я щелкну опять по кораблю, верну ему фокус. И он опять станет управляемым Хотелось бы не терять фокус при щелчках мыши по сцене Как это сделать? Это раз И второй момент, что у нас все таки космос Поэтому белый фон тоже довольно нелогично здесь смотрится Давайте решим обе эти проблемы Благо делается это легко Там же, где я создавал сцену я вызову метод Set, Sticky, Focus. Sticky, Focus, как бы липкий фокус. Это как раз то самое свойство сцены, которое не позволяет терять фокус при щелчках по фону. И вторым методом Set Background Brush. Установить кисть заднего фона. Мы установим черный цвет для фона. Я вызываю конструктор класса QBrush и передаю в него цвет Cute um, Black. Посмотрим, что получилось. Так, цвет у нас правильный фона. Теперь я щелкаю по фону и, тем не менее, не теряет фокус графический элемент космического корабля. В следующем видео мы создадим еще один графический элемент, который будет являться пулей из нашего корабля, на котором мы будем расстреливать эти астероиды. А на сегодня все. Спасибо. До свидания.